Вам любопытно, и вы хотите узнать больше о любви к себе? Может быть, вы осознаете, что вам нужно поработать над своим чувством любви к себе. Любовь к себе или развитие чувства любви к себе способны изменить вашу жизнь. Вы можете стать более уверенным в себе, жизнерадостным, честным, подлинным и развить свою самооценку. Вот 10 неожиданных способов, которыми любовь к себе изменит вашу жизнь. Во-первых, это может улучшить ваше здоровье. Самая очевидная форма любви к себе – это забота о себе. У всех нас разные представления о том, как выглядит уход за собой, поскольку это индивидуально для каждого человека. Но уход за собой – это способ для вас удовлетворить свои потребности и улучшить общее самочувствие. По мере того, как вы будете развивать в себе любовь к себе, вы начнете находить время для вещей, которые в долгосрочной перспективе улучшат ваше самочувствие, например, для занятий спортом, ведения дневника или приготовления пищи и употребления полезных продуктов. Когда вы практикуете уход за собой, вы осознаете свои личные потребности и делаете то, что вам нужно сделать, чтобы удовлетворить эти потребности. Во-вторых, ваши отношения могут измениться. Есть современная пословица об отношениях, которая гласит «Мы принимаем любовь, которую, как нам кажется, заслуживаем». Любить себя и то, как вы любите себя, подает пример того, как другие должны любить тебя. На своем пути к любви к себе вы, возможно, захотите подвести итоги своим нынешним отношениям. Спросите себя, на что сейчас похожи мои отношения. Какова моя роль в этих отношениях? Нравятся ли мне отношения такими, какие они есть, или я хочу, чтобы они изменились? Задавая себе эти вопросы, помогает прояснить ваши границы и то, что вы готовы принять от других. Если вы любите себя, вы обнаружите, что будете немного менее терпимы к любому поведению, которое подрывает то, как вы решили относиться к себе. Ваша самооценка и индивидуальность будет зависеть не от того, как вас воспринимают другие, а в большей степени от того, как вы себя видите. В-третьих, вы укрепите свою уверенность в себе. Часть любви к себе – это способность безоговорочно и лично принимать всех вас такими, какие вы есть, с бородавками и всем прочим. Как только вы научитесь принимать себя таким, какой вы есть, и при этом оставаться открытым для возможности совершенствования, ваша уверенность в себе взлетит до небес. Хотя и проявится, она не подавит вас. Вы разовьете в себе эмоциональную зрелость, чтобы признать их и попытаться стать лучше. В-четвертых, ваша самооценка может улучшиться. Вместе с вашей уверенностью в себе, ваша самооценка также улучшится. В результате, вы почувствуете себя более способным рисковать и добиваться того, чего хотите, потому что будете чувствовать себя более уверенно в своих силах. Ваше стремление и мотивация к достижению урезанных целей проявятся вновь. Кроме того, вы будете стремиться усердно работать ради того, чего вы действительно хотите, а не соглашаться на что-то. В-пятых, вы разовьете свое собственное чувство стиля. Стиль или стильность – это не просто модный аксессуар, это состояние души. Это ваша собственная уникальная подпись, которая отражается на том, что вы носите и как вы это носите. Иметь хабар – значит быть уверенным в себе и знать, кто ты есть. Успех достигается не через ложную браваду или фальшивую уверенность в себе а через процесс познания себя и обретения комфорта в собственной шкуре. Ты знаешь, что тебе нравится, а что нет. И вы сообщаете об этом другим с уважением. В-шестых, то, как вы относитесь к своей семье и друзьям, может измениться. Любовь к себе изменит ваши отношения с семьей и друзьями. Вы начнете расставлять приоритеты в своих собственных потребностях. И при этом вы можете сказать «да не каждой стране или мероприятие, на которое вас приглашают ваши друзья. Может быть, вы устали и вам нужен перерыв. Вы поймете это и решите вместо этого провести личную ночь дома. Если у вас есть токсичные друзья или семья, вы можете начать дистанцироваться от этих людей, чтобы обезопасить себя. Вы начнете жить для себя, а не для ожиданий других от вас. Кроме того, вы можете обнаружить, что прощение дается вам легче. Любовь к себе побуждает вас прощать других, потому что вы поняли, насколько вредно держать обиду. В седьмых, любовь к себе поможет вам обрести счастье. В большинстве здоровых отношений вы хотите, чтобы ваша вторая половинка была счастлива. Точно так же вы захотите того же, когда вступите в более честные и личные отношения с самим собой. Когда вы расставите приоритеты, вы оставите позади то, что вас расстраивает. Любовь к себе позволяет вам вступить в ту жизнь, которую вы желаете, и добиваться того, чего вы всегда хотели для себя. В восьмых, вы будете чувствовать себя менее неуверенно, когда вы культивируете любовь к себе, мнение окружающих о вас исчезает до такой степени, что они не имеют над вами такой большой власти. Следовательно, единственное мнение, которое будет иметь для вас значение – это ваше собственное. Следовательно, вас не так легко обидеть мимолетными комментариями других людей, потому что вы более уверены в себе и в том, кто вы есть. В девятых, любовь к себе может сделать вас более устойчивыми. Принимаете ли вы неудачи близко к сердцу? Корите ли вы себя за то, что сделали или не сделали? Или можно было поступить по-другому? Когда у вас есть любовь к себе, вам будет легче переживать неудачи, потому что у вас уже развелось сильное чувство собственного достоинства. Вы поймете, что неудача не всегда должна определять вас. Вы будете воспринимать каждую неудачу как возможность для роста. Вы также будете добрее и сострадательнее к себе, когда потерпите неудачу. Рост требует времени, терпения и наличия сил, чтобы подняться, когда вы падаете. Любовь к себе помогла вам развить все это в себе. И номер 10. Вы станете более скромным. Любовь к себе учит вас принимать как приемлемые, так и кажущиеся неприемлемыми стороны себя. В результате вы четко увидите свои слабые места, и поэтому принимайте помощь, когда она вам нужна. Любовь к себе также позволит вам проявить сострадание и поддерживайте других так же, как вы оказывали это себе. Вы также будете меньше завидовать или завидовать другим, потому что перестанете сравнивать себя с другими. Любовь – это могущественная сила. Некоторые даже говорят, что любовь может свернуть горы и сделать невозможное возможным. Но любовь может действовать и самыми простыми способами. Это поможет вам исцелиться и со временем расцвести. Путь к любви к себе не всегда красив и не всегда легок, но оно того стоит. Вы нашли это видео полезным? Какие шаги вы планируете предпринять, чтобы помочь вам практиковать любовь к себе? Поделитесь с нами своими мыслями в комментариях ниже.